Русские солдаты были в неведении, куда едут и с кем будут воевать. Как бы смешно это не выглядело, но об этом утверждают пленные. Многие из солдат не военные. Они утверждают, что их вызвали в военкомат и, не проинформировав, отправили в Украину. Только приехав, мы осознали, где находимся, говорит солдат. Вы социальный педагог, да, точно. Вы Богмелый, это мой коллега. Да. Ну, а как? как вы тут сегодня были? Почему мы сборы взяли в Суббота, сборы, никто не говорил, что пойдет сюда. А когда по факту привезли, уже одели обули, уже выхода не было. Вы учитель, вы знаете, что происходит сейчас в Украине? Вот, вот на столичке, на чуть-чуть, потому что информация да, была вы, ноль. Вы учитель, но головой что ли? Головой думаете. Вас как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич. Сокол Дмитрий Витальевич. Так, вы этим работаете? Вы э, не военный? Нет. Не военный. В школе работаю. Ремонт по обслуживанию. Стали школу. Слесарь. Слесарь. Да. Как вы опинились тут? Так, я, так же работаю, само, В субботу с работы да, позвонил да. завхоз, Сказал, как на споры собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают где? Нет. Я сказал на учениях. Они что вы на научились. Вы знаете, что в Украине сейчас появляется? Ну, уже не вас как звать? Волков Александр Викторович. Вы тут тоже в Горлевце? Так. А кем вы працюете? Сторож в, тех... в технику. В технику. Боже, вы все освятяне, хай Бог мило. Может, вы сейчас все с однией школы? Или нет? Да нет, с разной. Ясно. Зрозумел. Это воин. Видно. Только я воин. А кем вы працюете? Что вы тут делаете? Сторож в школе. Сторож школы? В Кемняшке, в да? Воювали раніше? Нас на сборы собрали, ну, потренировать и дома отпустить, а поставили воювать. А до этого воювали? Я был в 100 я уже объяснял, я был в 100-м, год подписал контракт, я был за вагаром. Ладно, вас окременно. Как Константин вы работали? Город Ждановка. Вообще, это Украина да? Заренке? Кем вы, вы працюете? Водитель. Водитель где? На шахте. Вы же на шахте працюете? Вы тоже не військовый? Нет. Как вы опинились тут? Почему так же самое, вызвали на сборы, вы. привезли, передали и привезли. Сказали, что на 3-5 дней и по итогу. Я понимаю. Кравцов <реслова> <реслова> Роман <Юрий> Юрьевич. <реслова> Звідки вы родили? Место Горлевка. Место Горлевка. Вы тоже не військовый? Не військовый, не служил, не воював кем вы работаете? Социальным педагогом в школе. Социальный педагог в школе? Хай Бог милый, кого они отправляют. Социальный педагог. Украинский, как говорят, не соромно против своей батьковщины. Как вас зовут? Запорожье Сергей Реоргиевич, проживаю в селище Панталимонівка, город Горелька, не військовый, працюю в школе учителем. Працюете в школе учителем? Они все говорят, это украинцы, это наши. Они мясо падли, блять, штовхают, слов не блять. Классник с вами? Классен Роман Иванович. С кем вы работаете? Мастер производственного обучения. Это в техникуме десь? да Да, учи, учи, училище. Вы тоже позже, вы тоже освятяне. Вы воевали раньше, служили. Я даже вы не служил. Я не служил движение? даже. Как вы потрапали сюда? Вас по -по Позвонили, -то? сказали. То вы пришли по звонку, вы вас нет. не ссылуя, не тягли. Позвонили, сказали с вещами. Прийти мы пришли и вот все, сказали на три дня, на пять дней и... Вот. Так, вас как звать? Колик Коли, Олександр Сергеевич. Вы кем работаете? Учитель. Учитель чего? Сейчас русским. А были? Украинским. А были украинским. Это вы в оккупации, вы перешли на російську. Вже українська там вам не нужно. Говорить хорошо, ага. Добре говорить. Вы в, в армии служили? Ні. Маєте досвід? опыт? Нет, не Тобто вас теж просто засунули в окоп? Ну, ну, директор сказал так. Директ... Директор школы сказал? Ну, сказал обовязковому порядку появиться на мобилизацию, Те, кто ухиляются, будут подданы в чинном законодательстве. В чинном законодательстве. Я понимаю. Вас как звать? Харунжи Илья Анатольевич. Ви звідки родом? Горловка. Видимлюще. Не, не хвилюйтесь. Ви в Його... безпеце. Розкажите, Ким вы працюете? Как yeah. вы опинились тут? Я работаю руководителем Кружка э, в центре детского творчества. Вы, вы с детьми працюете? Да. Yeah. Вы, вы, вы гурток ведете? Да. Yeah. Какие гурток Компьютерная информация. Компьютерная информация. Yeah. Як вы опинились в окопе с оружием в руках против Украины? Uh, позвонили, сказали, что нужно явиться в военкомат и вообще ничего не объяснили. Вы эти військовый доски? Вы за автоматов они стреляли? У меня белый билет, я ни разу не был Почему вы пришли из команды? Почему вы не втыкли? А, потому что потом могла, мог бы лишиться работы. Ну, принципе, краще нет. работы лишиться, не життя, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин и все. Я сразу. Ладно. Ну. Я думаю, уже пояснювати не треба, да, что происходит сейчас в Украине Що что делается яка сегодняшний день, который прикрывается вами гарматным мясом и вам еще дуже пощастило, потому что вы тут и вы уже в безопасности, вас сейчас нагодуют, а ваши товарищи, вот так несколько десятков, вот там они в багни и остаются лежат. Комусь нужна медицинская помощь сейчас, есть ранены, травмированы, все нормально, да? Руки очень боятся. Ну, це, ну, це трошки потерпите. Це вже недовго лишилось. Дуже болячка. Ви будете живи бути, ви головне будете, ви, главное, що ви живі і у вас є шанс побачити ваші родини. Я думаю, ви цього хочете. Тому спокійно співпрацюємо. Дуже хочете. Я, я вірю, все, все буде добре. Це жарко, за кого посилаєте. Ще поживете, може вам навіть.. Ваша держава может колись вас и Слава Украине! Слава! славу! Первый